Минутная готовность. Есть! Есть! Минутная готовность! Минутная готовность принята. Здравствуйте, дорогие товарищи! В прямом эфире нашего информагентства «Ледокол» сегодня в гостях, сегодня на наши вопросы, на ваши вопросы отвечает главный редактор информагентства Марк Анатольевич Соркин в еженедельной программе «Вопросы и ответы». Здравствуйте, Марк Анатольевич! Добрый день, Катя! Марк Анатольевич! Такой вопрос. Какая советская литература с червоточинкой до 90-х годов категорически была вредна к прочтению, но издавалась большими тиражами? Ну, например, «Жизнь Клима Самгина, «Доктор Живага» – это специально, как говорится, та самая червоточинка, которая точила души людей. Вот. Ну, а кроме всего прочего… Масса публикаций самых разных э, в средствах массовой информации, типа журнала Огонек и так далее и тому подобное. Книги Солженицы наконец. Ну, полный бред. Проще. Это уже конец 80-х, да? Вот огонек и так да. далее. Да, нет, до 85 -го Середин, ну нет, да. это середина 80-х, 85-го года. 85-го года. И следующий вопрос какие книжные герои были вашими кумирами, на которых вы равнялись? Павка Корчагин, Алексей Мелесьев. Вот это были наши герои. Мальчишки, мальчиш, наконец. Да, еще и мультфильм ведь замечательный поставлен для детей. Сейчас его смотрим. Там фильм поставлен. Великолепно. Сам, да, и фильм, конечно. Да, и фильм, конечно. Я просто для более маленьких детей можно мультфильм показать. Марк Анатольевич, обрисуйте, пожалуйста, образ будущего, который непременно настанет. Общество без лжи и обмана. Общество, которое живет на доверии. Такое возможно? Общество без лжи и обмана, и на доверии абсолютно возможно. Дело в том, что для этого нужно. Воспитание нового человека, для которого категорическим императивом является положение, что общественное благо выше личного интереса. Это общество, в котором труд из тяжкой необходимости превращается в жизненную потребность для членов общества. Общество, где нет разделения на классы и отсутствие эксплуатации человека-человека. Вот это и есть то самое общество. А как вы думаете, в каких Это временных 40 отрезках? 40. В каких временных отрезках можно воспитать поколение таких людей? От 20 Это до 40. Одно поколение от 30 до 40 лет. Да. Это придется делать во время социализма, во время переходного периода от капитализма к коммунизму, когда капитализма уже нет, а коммунизма еще нет вот эту задачу воспитания подного человека и придется решать. Тоже определяя направление научно прогресса и на этом строим материально-техническую базу коммунистического общества. Хорошо, что база уже есть. Литература и кинематограф. Все можно достать с полки и посмотреть, почитать. Только ли в семье формируется личность? Дело в том, что определенное время только в семье, в окружающей среде. Личность формируется всегда в окружающей среде. Есть время, когда человек маленький за пределы семьи не выходит. Потом он выходит на улицу, там своя среда. Идет в детские дошкольные учреждения, там своя среда. Поэтому ребенка где-то с 7 лет надо помещать в систему коллективистского, коллективного трудового воспитания. Где совместная работа с товарищами, где, э, говорится, невозможно скрыть или, как говорится, воспитать какие-то эгоистические наклонности. Спасибо, Марк Анатольевич. Следующий вопрос. Чтобы нас не упрекали в идиллическом представлении недалекого коммунистического будущего, в нескольких словах, докажите неизбежность и объективную данность наступления этого будущего. Это очень просто. Вы видите сами, что происходит, когда капитализм попадает в глобальный кризис. Это бесконечные войны, это бунты всех против всех. То есть, если капитализм останется э, как общественно-экономическая формация, это приведет к уничтожению людей на земле. Только и всего. А поэтому люди вынуждены будут, если хотят жить, выбрать не иной метод существования, способ существования. Не в соперничестве, а в сотрудничестве. Сотрудничество неизбежно ведет к системе коммунистической. Когда нет наемных работников и нет владельцев средств производства, когда нет эксплуатации человека человеком, тогда становится возможным дальнейшее развитие человечества и решение глобальных проблем, которые перед человечеством стоят уже сегодня. Проблема мусорного ящика на земле, проблема перенаселения земли. И эти вопросы придется решать, а в рамках капиталистического общества решить невозможно. Да, как вы хорошо сказали, не соперничество, а сотрудничество. Действительно, люди сейчас пытаются в основном кого-то подсидеть, а как... Во имя общего дела сотрудники друг друга все реже и реже рассматривают, да, потому что такая жизнь, не мы такие, да. Может ли правящий класс пойти на уступки угнетенному классу, осознав, что их всего один процент, им угрожает опасность, и что наступит точка невозврата? Видите ли, в чем дело? Правящий класс скорее планету уничтожит, чем пойдет на уступки. Но он и этого делать не будет. У него достаточно средств будет, чтобы уничтожать ненужных ему людей. Причем, как говорится, это можно и без войны, и без оружия. Некачественная еда, некачественная вода, некачественный воздух. Отсутствие нормальной медицины. Некачественные лекарства. И что самое главное, это масс-культура. Синкопированная так, что она последние мозги вышибает у человека. Какофония, фактически. Да. Везде и во всем. Да, это Обращение страшное. к книжным инстинктам и так далее и тому подобное. Спасибо, Марк Анатольевич. Религиозные предрассудки прочно вошли в человеческое сознание 90 с 90-х годов. Как вести атеистическую пропаганду, не ущемив, в кавычках, чувства верующих? Видели, в чем дело? Оно в сознание вошло не с 90-х годов, но в сознание вошло с момента зарождения человека как мыслящего существа. Он не мог объяснить многие явления природы и принимал их за воздействие никаких высших существ. И вот здесь очень важно понимать, что вера – это искреннее заблуждение человека в том, что есть некие высшие существа. А религия – это способ эксплуатации этих заблуждений, извлечения… Для излечения из этого дела прибыли группы лиц, которые сами зачастую ни в Бога, ни в черт не верят. Как у всякой коммерческой деятельности, нет у религии ни морали, ни нравственности. Точнее, они проглашают мораль и нравственность для паства, а для себя нет. И вот здесь, как говорится, в качестве атеистического воспитания людей надо и показывать что, во-первых, мир познаваем, просто процесс познания бесконечен. И что человек своим разумом может дойти до всего это с одной стороны, а с другой стороны показывать ему, что все эти религиозные структуры не более чем средства эксплуатации. Что те истины, которые якобы, в кавычках, истины, они прозвлашают в качестве моральных и нравственных, как бы, ну, что ли, столбов таких путеводных. Это для пасты, а у них совершенно иные принципы. Их принципы все тот же карман. И не важно, какая это религия. Христианство, мусульманство, иудаизм. Это разницы не имеет. Принципы все те же. Да. <связь> Помнилась э, фраза из «Братьев Стругацких» «Бывшему товарищу иностранцу и работнику церкви позволительно временами заблуждаться, но вы-то простые русские люди». Это из э, пятницы начинается в понедельник. понедельник. Понедельник начинается в пятницу. Понедельник начинается суб... в пятницу. Да. Начинается начинается суб... в пятницу. В и разговор Суда это под... между этим самым... Э... Выбегала и Жан Жакома. Да, да, да, выбегала. Следующий вопрос. Ваши самые яркие воспоминания советского детства и юности, Марк Анатольевич? Самое яркое мое воспоминание, когда в шестом классе мне дали нести знамя пионерской дружины. Вот с тех пор я взял в руки красное знамя, никогда его не выпускаю. Это вам было сколько лет? Ну, посчитайте, это мне было 12 лет. Ну, почти 13. Конечно же принимали в первых рядах, во вторых рядах и в третьих рядах. Да. С какой выпиющей несправедливостью вам пришлось встретиться в советское время? Вы знаете, мне сейчас трудно сказать. Советское время, оно, как говорится... Обычное время без э, э, изъянов определенных не обходилось. Но, по крайней мере, я никогда не встречал там, ну, будем говорить, плохого отношения к заболевшим, больным людям, наоборот, несколько Вот Встречались примеры различных, как говорится, отдельных со стороны отдельных людей, элементы подсиживания, подлости, доноса, ну, это было, знаете, я не сталкивался ни с какой несправедливостью, честно говоря, такой вопиющей. Все было в рамках поведения людей, а не следствием, так сказать, некого массового воздействия на на людей. Я был, мне было всего 10 лет, когда расстреляли рабочих Новочеркас. Ну, сам я, как говорится, этого не видел. Я только это знаю со стороны, как говорится, тех людей, которые в этом деле участвовали. И, по сути дела, будем говорить так, это явилось следствием хрущевских всех этих пертурбаций. В 1961 году э, на на 22-м съезде партии, кроме обливания грязью Сталина, был снят э, с повестки дня принцип государственной диктатуры пролетариата и заменен неким общенародным государством. Что это такое, я думаю, даже сами авторы объяснить не могли. Вот когда снят был принцип диктатуры пролетариата, достал возможен расстрел рабочих в Да. Спасибо, Марк Анатольевич. Следующий вопрос. Сторонники нереволюционного пути придумывают различные методы договора с буржуазией. Как таким искренне заблуждающимся донести революционные идеи в нескольких фразах? Это Очень просто. Вы знаете, есть хороший пример из истории. Когда-то Владимир Лич Ленин ехал вечером на автомобиле с шофером, охранником и женой. На них напала банда Кошелькова, ограбила Владимира Ильича. Я прошу прощения. Дорогие друзья, пишите, пожалуйста, ваши вопросы, мы ответим на все вопросы. Так. Дослушаем вас, Марк Анатольевич. Значит, и тогда Ленин написал, есть компромиссы и компромисс. Когда, говорит, ведь когда тебя грабит разбойник, ты тоже, как говорится, наступаешь с ним в компромисс до УДС. Даю, чтобы ты дал. Я тебе деньги даю, ты мне жизнь стругаешь. Можно договориться с разбойником? Нет. Так и с буржуазией договориться невозможно. Этого люди не понимают, к сожалению, очень многие. А очень, ну, это очень немногие, точнее, не понимают. А в основном это люди, которые все понимают, но выполняют задание буржуазии, находящиеся не на службе. Не допустить трудящихся до классовой борьбы, до революционного свержения диктатуры буржуазии и, э, власти, и буржуазной общественно-экономической формации. То есть люди кривят душой и сами себя пытаются убеждать в том, во что ну, особо не верят. Ну, но самое главное я... для многих. Ну, что лишь бы не было войны, как-нибудь выживем. Старая байка, да. Следующий вопрос. Главные ошибки советского государства, которые мы не должны повторить? Ну, это, скорее всего, не ошибки, а преступления. Это хрущевско-косыгинские реформы. Это э, конституция, в которой была записана руководящая и направляющая роль партии. Это попытки... Соединить, как они считали, социализм и капитализм, конвергенция, хотя это невозможно сделать. Социализм – переходный период. В нем есть тенденции как коммунистического общества, так и прошедших экономических формаций. И если ты начинаешь поощрять тенденции прошлых формаций, ты неизбежно в них вернешься, что и произошло в Советском Союзе. Спасибо, Марк Анатольевич. Каждому времени свойственны свои герои. 20-е, 30-е, 40 50-е, 60-е и так далее. А сегодняшние герои – это кто, по-вашему, Марк Анатольевич? Не знаю. Неужели таких нет? Нет, наверное. Дело в том, что вот есть люди, которые проявляют личный героизм. Вот как э, определенные там ребята в Сирии или там, в Чечне. Но во имя чего они, собственно говоря, героизм проявляют? Для буржуазного кармана. Ну, они проявляют героизм. Личный героизм тут не спорят. Но ведь личный героизм, он должен терять какой-то высокой цели. Когда человек закрывает грудью ДОТ, для того, чтобы наступали товарищи его, и выбрасывали из страны нацистов, или когда, будем говорить, партизана-подпорщика берет гестапо, а он молчит, проявляя личный подвиг, чтобы не выдать товарищей своих и способствовать делу победы над нацизмом. Это одно дело, а когда, извините меня, ты Жертвуешь своей жизнью ради того, чтобы у буржуазии повысились их прибыль. Ну, извините меня, такого человека можно уважать за его личный подвиг, но понимать, что это не тот подвиг, который идет на благо народа. Спасибо, Марк Анатольевич. Следующий вопрос. Следующий вопрос. А от нашей слушательницы. Возможен ли переход к социализму без буржуазной революции? Извините меня. Буржуазная революция необходима тогда, когда класс буржуазии свергает класс феодалов. Вот как у нас в феврале семнадцатого года произошла буржуазная демократическая революция. Ее совершили три класса. Класс буржуазии – Класс пролетариата и класс э, крестьянства. Вот они были заинтересованы в свержении феодализма. По разным причинам. Но э, неизбежные противоречия развели эти классы. С одной стороны оставили класс рабочий класс крестьянства, а взрослый класс буржуазии. Причем крестьянство тоже разделилось пополам. И уже Октябрьская революция, это была социалистическая революция, на свержение класса буржуазии. Сегодня перед нами задача стоит тоже свержение власти капитализма, свержение буржуазной демократической буржуазной общественно-экономической формации. Какая может быть буржуазная революция? Зачем она? Спасибо. Марк Анатольевич, как изжить кастовость, кастовые предрассудки и безудержное высокомерие власти преддержащих? Я уже сказал, отвечал на этот вопрос. Система коллективного трудового воспитания по МИД Дома Не будет ни кастовости, ни высокомерия. Это был хороший пример. Да. Через, сводные, через систему сводных отрядов. Следующий вопрос. Кто, по вашему мнению, имеет право называться коммунистом? Человек, который отрицает частную собственность на средства производства и базируется на твердой платформе творческого марксизма человек, отвергающий любые соглашения с буржуазией и с ее отрядами. Бескомпромиссный человек. Следующий вопрос. Марк Анатольевич, знакомы ли вы с трудами Фредерика Тейлора? И если да, то что об этом думаете? Ну, будем говорить, Тейлор предлагал патагонную систему труда. Будем говорить, когда-то это в мои годы молодой называлась Тейлоровщина. Вот, и поэтому это написано было для, будем говорить, обогащения буржуазии. Суть его в чем? До определенного количества изделий работник работает за одну расцену. Если он делает большее количество деталей, там, определенные, которые ему говорят, ну, надо по плану 10, делать 20. Вот тогда ему платят двойную зарплату. Патагонная система ее еще называли. Вот. К сожалению, в Советском Союзе в последние его годы взяли на вооружение. Спасибо. Следующий вопрос. К какому классу можно отнести пенсионеров, число которых далеко за 40 миллионов человек? Эм, Маркс не мог учитывать этот слой, так как его просто не было. Давайте мы разберем с вами так. Что такое, допустим, что такое класс? Это люди, объединенные общими определенными интересами. Наше, определяющим по отношению к собственности на средства производства и своими целями. Поэтому пенсионеры никакого единого класса не представляют. Среди них есть и пролетариат, поскольку они себя таковым осознают и готовы бороться. Среди них есть и буржуазия, которые хотят сохранить свои доходы, от, будем говорить на вложенных куда-то капитала от которых они получают проценты среди них есть деклассированные элементы которым кроме водки и как говорится ходу просто вообще ничего не надо пенсионеры это не является каким-то единым классом каждый человек определяет свое место сам это степень его осознания реальности и тех вопросов, которые ставят при ним это реальность так же как и студенчество, конечно же ну естественно да, все это одна категория да. следующий вопрос, друзья, мы уже несколько вопросов зачитываем из чата пожалуйста, если у вас есть какие-то вопросы, пишите, мы ответим на них Марк Анатольевич какие организации вы рассматриваете для сотрудничества в вопросах классовой борьбы? Я таких организаций не знаю, потому что на мой взгляд сейчас все движение э, разделено на три части, он говорит. Первая часть – это либерастическая банда, которая защищает интересы компрадожской буржуазии. Вторая часть. Это так называемая патриотическая, как говорится, движуха, которая защищает интересы уже, не компродорской, а национальной буржуи. И есть люди, которым просто нужна движуха. А им не важно, где там митинг или что, им главное покричать, потусоваться. Выпить лишнюю бутылку пива и так далее и тому подобное. Вот это сегодня, будем говорить, очень большое количество таких людей. Спасибо. Коммунистическая организация, которая твердо придерживается творческого марксизма, не одна, это союз коммунистов, как мы. Следующий вопрос. Как можно относиться к аресту Фургала? Какие выводы можно сделать в контексте последних событий? Ну, извините меня, а что в нем необычного в этом Фургале? Мы что, не знаем, что в 90-х годах было торжество криминалитета, который, как говорится, решал свои вопросы с помощью бандитских терок и распальцовки вечной. Но ну, сейчас они, как говорится, скинули малиновые пиджаки, расселись на разные места, но по сути-то бандитская осталась та же. Они получили политическую базу в виде ЛДПР. Вот тут сегодня приводили очень интересную цифру. Журналист один, который занимается расследованием криминального дела, говорит, я присутствовал на 50, как говорится, различного рода убийствах криминальных. И каждый раз среди них были люди с партбилетами ЛДПР. Вот. Поэтому будем говорить так. И ни одна партия не чурается притащить к себе этих бывших, как говорится, братков как КПРФ у нас в Брянске пыталась выгнать Потомского, который в 90-е годы в Ленинграде возглавлял не больше, не меньше, как кладбищенский бизнес. Потрясающе. Потом он стал продать КПРФ, и здесь его прокатили, но все равно он главой администрации областной варлес стал. Уважаемый человек. То есть все они пасынки святых, системы святых 90-х. Почему по словам... пасы? Они чистокровные сенточки. <свят> <свят> и точеньки. То есть нас не должно это как-то настораживать да и волновать. Это, это просто... суть буржуазной власти. Да. Понимаете, в чем дело? Пускай они между собой сами разбираются. Наше дело это убрать вообще этот класс от власти. И вместе с его братками чиновниками. Понимаете, в чем дело? Чтобы не было таких событий, как э, кличек, как Миша 2% или Валя 2 стакана. Да. Следующий вопрос. Расскажите, пожалуйста, о перспективах развития классовой сознательности. Я, общаюсь и ведя в силу своих сил, рассказываю людям, сталкиваюсь с непониманием или подстебыванием как местный, как местный странный. Так. Местный странный, понятно. Да. А вот здесь, так. поймите правильно, вот вы пытаетесь объяснить -то людям с трибуны, возведенной вами мысленно или с кафедрой. Садитесь с ней и ведите разговор с человеком. Интересуйтесь его проблемой. Как живешь? Какие у тебя проблемы? И увидите что проблемы, в принципе, одни и те же. их Хватит э, пальцев в одной, ну, максимум еще два пальца на следующей руке загнуть. И ваша задача разнить ему, что эти его проблемы – это следствие власти капитализма. И что пока капитализм обладает властью и собственностью, эти проблемы решить нельзя. Старайтесь, как говорится, объяснять это простыми словами без ссылок на классиков марксизма-ленизма этим ссылкам придет время когда человек поймет главную истину что его проблемы во-первых при власти капитализма нельзя решить в одиночку и во-вторых что если он хочет изменить он должен бороться не с отдельными личностями а с классом буржуазией Спасибо, Марк Анатольевич. Следующий вопрос. Как дальше будут зажимать предпринимателей аристократы РФ? Извините меня. А что, где-то как-то было иначе? Процесс гибели э, мелкого и среднего бизнеса начал с момента, когда появился империализм. Капитализм свободной конкуренции еще, как говорится, это были мелкие, средние, там... Всякие предприниматели, которые зачастую сами по себе работают. А потом, извините меня, этих мелких и средних предпринимателей быстренько превращали их в пыль. Есть у французского писателя Золя такой очень интересный роман, называется «Дамское счастье». Вот возьмите, почитайте его, как большой универсальный магазин уничтожил конкурентов, мелких лавочников. Демпинговыми ценами, соответствующими э, тендерами прочим, прочим, прочим, прочим. Все хорошо описано. Других методов у них нет. Только подавление. Мелкое предпринимательство – это вообще вещь бесперспективная в условиях капитализма. следующий вопрос. Если завтра коммунисты придут к власти, будет ли суд над Путиным и его окружением? Видите значит, я категорию «если» не оперирую. Когда коммунисты придут к власти, а точнее придут к власти пролетариат, коммунисты – это только часть пролетариата, он говорит, его часть, которая Имеет только одно право. Право идти первым и умереть первым. О, когда пролетариат придет к власти, естественно, какие-то разбирательства весьма возможны. Будет даже Путин, ну я не знаю. Спасибо. В современных условиях социалистическая революция возможна? Ведь силы капитала многократно больше сейчас, чем тогда. Когда а сем... была? Да. А... Еще а в 2017 году они что были меньше? Все познаются в поставимых цифрах. А армия и полиция не развалины мировой войной. Вот. Извините меня, но и в армии, и в полиции работают те же рабочие и дети наемных работников. И вы что думаете? Все из них решатся выстрелить. Э... В демонстрацию у идут впереди их папа и мама. Извините меня. Это вопрос, знаете ли какой? И здесь заключается, в чем дело? -то? Важно подготовить систему пролетарской солидарности, когда политические подчеркиваю, требования выдать из угодно малом коллективу. Поддержатся все большим и большим количеством э, э, российских регионов. Когда выдвигаются люди, которые способны организовать и возглавить этот протест на места. Когда эти люди объединяются в некий орган. И когда есть возможность провести всеобщую политическую стачку, которая будет являться первым шагом диктатуры пролетариата. И вот тогда и армия полиции очень сильно подумает. Те люди, которые там слушают. А стоит ли? Может лучше перестрелять своих офицеров, как когда-то. Лейб в гвардии Волынский или лейб гвардии литовские полки в феврале 1917 года в Петрограде. Спасибо, Марк Анатольевич. Следующий вопрос. В современных условиях социалистическая революция Ой, простите, пожалуйста. Этот вопрос мы уже озвучили. Товарищи, пишите, пожалуйста, ваши вопросы. Но насколько я понимаю, у нас какие-то проблемы. Через 30 минут стрим обрывается. Вопросов больше я не вижу, к сожалению. Но мы ведем запись. В любом случае. Пока вопросов нет, Марк Анатольевич. Ну что ж, значит, ответили. Да, на сегодняшний момент все вопросы мы озвучили, вы ответили на все вопросы, которые были подготовлены к сегодняшнему дню. Спасибо большое, Марк Анатольевич. Спасибо До... большое, дорогие телезрители. До следующего четверга. До свидания.